Всем привет, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, ваш наипокорнейший стример Иван Доздропермов. И сегодня мы с вами поговорим о чертежах супер Суперпипл и что это такое, и с чем их едят, и как их использовать. Ни для кого не секрет, что в игре можно найти на локациях игрового пространства чертежи к оружию. И, в общем-то, каждый раз, когда мы их находим, мы с вами пережидаем то время, чтобы оно сохранилось в инвентаре, чтобы забрать их с собой в лобби. Ну и после того, как мы забираем эти чертежи, мы отправляемся с тобой в Арсенал. Нажимаем вкладочку Изготовление и вот здесь вот в Изготовлениях мы можем наблюдать, что все чертежи, которые у нас имеются, да, они подсвечиваются красной точечкой. То есть на каждое оружие мы с тобой понаходили там одно, 2, три, четыре схемки и, собственно, можем их скрафтить. Для того, чтобы скрафтить, сегодня мне уж так посчастливилось, я собрал sp 686. Вот такой вот он у меня изготовление редкого, в общем-то, СП-686 обойдется нам в 4 чертежа. Э, обращаю ваше внимание э, на то, что именно 4 чертежа должны быть различными. По цифрам они подходят. 1, 2, 3, 4. Все логично. Но у вас могут задваиваться. Может быть 1 и 1. Понимаете, могут быть различные, но э, если на них присмотреться, то у них имеются еще и специальные механики действия. В общем-то, это чертеж приносит нашему оружию Повышение шанса вероятности при помощи специального чертежа, в данном случае номер 3, нанести плюс 3% к урону за каждого устраненного союзника. Возможно, у вас будет другой чертеж, на котором будет другая способность, другой перк, который будет бустить наше с вами оружие. Возможно, будет там плюс 6% к урону за какое-то другое достижение да, в игре. Ну что, поехали. Давайте соберем, в принципе, да, свой первый чертеж. Изготовить. Нажимаем изготовить. И ТГ. Мы получаем редкое СП 686, урон 24.9, дальность 5 метров, стабильность 70, скорострельность 600 и количество патронов 2, это у нас двух двухстволка. Нажимаем сюда. После того, как мы скрафтили, нам предоставили еще малый бонус, нажав на который мы с вами получаем плюс 7 к урону в снежной бури. То бишь, если мы будем находиться с вами в зоне... Да, в буре. И имея данный дробовик в своих руках, если вдруг мы будем с него перестреливаться, мы получаем плюс еще 7% урона. Что немаловажно. Что это очень делает крутейшим просто наше с вами оружие. Переходим во вкладочку оружие. Находим наш с вами SP-686. Нажимаем на него и нифига не получаем. Пфф, круто. Покопавшись в YouTube пространствах и прочих всяческих гуглах, я не нашел нигде объяснение как же все-таки использовать наши с вами чертежи в общем комплекты уже собранного оружия если у нас всего лишь в лобби есть ремонт и разобрать поэтому я думаю нам нужно отправиться просто в каточку. У меня есть предположение что мы скрафтили с вами оружие и имеем его у себя в инвентаре но для того чтобы им воспользоваться нам нужно будет его прокачивать как ни крути то бишь если мы найдем э, дробовик СП 686 и выкачим его до 4 левела то он будет не просто наносить там больше урона или еще чего-то. Он будет именно с теми перками, которые мы закрафтили уже у себя в инвентаре. Поэтому мы отправляемся в каточку за поиском SP 686. И вот мы и нашли с вами дробовик SP 686. Берем его и идем на поиски материалов для крафта. Ну что, друзья мои, вот мы собственно и насобирали нужные материалы для того, чтобы прокачать наш с вами SP 686 до редкого уровня. Собирали мы фонарики, резину, молот, силикон, улучшенный на набор изготовления, битое стекло, краску, героический ремкомплект, ткань. и, в общем-то, в принципе, я думаю, данный Материалов для информации должно нам с вами хватить. Сейчас крафтим, крафтим и смотрим, что у нас получается к нашему оружию по плюсу. Итак, друзья мои, мы нашли нам нужную двух ствол, мы ее прокачали до нужного нам уровня. И что я, собственно, заметил: наведя на наше с вами оружие мышку, мы видим, что урон у него 25, дальность 5, стабильность 70, скорострельность 600 патроны патронов 2. Но если мы войдем с вами в прицел мы наблюдаем что дамаг у нас идет 28 и 8 то бишь отправляемся к нашему с вами чертежу и смотрим какие там характеристики ну что давайте посмотрим переходим в арсенал смотрим на наше с вами оружие sp686 наводим на него и видим что у нас было 28 там с копеечками а здесь у нас урон идет 24 и 9 собственно boost нашего чертежа действует на наш с вами ствол. Я надеюсь, что данный видеоролик помог вам разобраться в том, что такое чертежи, как скрафтить оружие и как оно действует, как взять с собой данное оружие в катку. Но не забывайте, что я над этим видеороликом много заморочился, потратил много своего личного времени, а с вас прошу всего лишь Лукачанский, ну и коммент. Пока-пока-пока!